Евангелие от Матфея, 19 глава. Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился в окрестности Иудеи за рекой Иордан. За ним следовали люди, и он их там исцелял. И пришли к нему фарисеи, и испытывая его, спросили, «По всякой ли причине имеет человек право разводиться с женой?» В ответ он сказал, «Разве не читали вы, что тот, кто сотворил их в самом начале, создал их мужчиной и женщиной, и сказал он, человек оставит отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью, так что их уже не двое, а лишь одна плоть, то, что соединил Бог, никто да не разъединит. Тогда они спросили у него, почему тогда Моисей приказал, выдай ей письмо о разводе и разведись с ней, и сказал он им, из-за вашей закостенелости Моисей разрешил вам разводиться с женами, но не так было в вначале, «Говорю вам, что всякий, кто разводится с женой не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». И сказали ему ученики, «Если обязанности мужа перед женой такие, то лучше и вовсе не жениться». Но он сказал им, «Не каждый может принять это, а только те, кому дано это было». Ибо есть такие мужчины, которые родились с копцами, и другие, которых люди превратили в скопцов. А есть и такие, что сами стали скопцами ради Царства Небесного». Тот, кто может принять это, пусть принимает. И привели к нему детей, чтобы он возложил на них руку и помолился, но ученики порицали тех, кто привел детей. И Иисус же сказал, пусть дети приходят, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо Царство Небесное принадлежит таким, как они. И он возложил на них руку, а после этого ушел оттуда. Тогда некто пришел и обратился к Иисусу с вопросом, «Учитель, какое доброе дело должен я сделать, чтобы обрести жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Почему спрашиваешь меня о том, что такое добро? Только он один добр, но если хочешь обрести жизнь вечную, то соблюдай заповеди». Юноша спросил, «Какие заповеди?» Иисус сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай, отца и мать, люби ближнего своего, как самого себя». На это юноша сказал ему, «Все это я соблюдаю, чего мне еще не достает». Иисус ответил ему, «Если хочешь достичь совершенства, пойди и продай все, что имеешь, раздай бедным и обретешь сокровища на небесах, тогда можешь последовать за мной». Услышав эти слова, юноша ушел опечаленный, ибо у него было большое состояние. И сказал Иисус своим ученикам, «Истинно говорю» трудно богатому войти в Царство Небесное. еще скажу, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Когда ученики услышали это, то очень удивились и спросили, кто же тогда может спастись? Глядя на них, Иисус ответил, это для людей невозможно, но для Бога все возможно. Петр тогда сказал ему, послушай, мы ведь оставили все и последовали за тобой что же будет нам отпущено. Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, в новом мире, когда сын человеческий восядет на престоле славы своей, и вы, последовавшие за Мною, тоже сядете на двенадцати престолах, и станете судить двенадцать племен Израилевых. И каждый, кто оставил во имя Мое свои дома, или братьев и сестер, или отца с матерью, или детей или свое хозяйство», обретет в сто раз больше и унаследует жизнь вечную. Но многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми.